Всем привет, друзья! Наверное, многие из вас сталкивались с такой проблемой, как провисающие козырьки. Вот Они до конца не закрываются. Хочу вам рассказать про такой лайфхак, как устранить эту проблему. Займет это буквально 2 минуты, вот, а результат вас будет радовать. Козырьки будут прижаты к самому верху и вы будете довольны. Для этого вам потребуется отвертка, обычная крестовая отвертка. Берем, достаем козырек, отворачиваем вот так вот и залазим отвертка, откручиваем полностью. Значит, сняли мы козырек и что нам требуется сделать, это перевернуть вот эту вот фишку задом наперед. И обратно прикрутить поменяется угол прижима и работы самого механизма и должно все работать как нужно нам и закручиваем обратно вот я прикрутил козырек на место все стоит так получается вот эту вот фишку просто берем переворачиваем зацепляем и закрываем все, козырек стоит как улитой. Его прижимает хорошо, в отличие от того. Думаю, разницу видно. Единственный косяк при этом всем. Вы не сможете нормально повернуть в некоторых машинах козырек на бок. В моей, так как крыша высокая. Вот. Козырек можно повернуть. Но не во всех это можно будет сделать. Так что учитывайте такой нюанс. И всем хорошего настроения. Подписывайтесь, кстати, на мой канал. Скоро здесь будет много хороших видео.